-мо. Я не выключу, да? Ай-яй-яй. Дайте посмотреть, блядь. А что же вы сделали, а? Зачем это делаете? Ну Бля, ну это вообще пи. Ты видишь это или нет? Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале Все для Клва. Сегодняшний рейд у нас вверх по течению. Есть информация о сетях, которые ставят молдавские браконьеры, поэтому мы их будем сегодня снимать. Особенностью этого рейда является то, что один берег молдавский, второй украинский. И река это нейтральная полоса. Поэтому с оформлением браконьеров есть проблема и коллизии в законодательстве. Молдова не занимается промышленным ловом на этом участке Днестра, поэтому инспекции Молдовы здесь практически нет. Это понимают браконьеры и чувствуют себя вольготно. Сразу скажу, плохо, что нет взаимодействия рыбоохранных организаций между соседними странами. В общем, смотрите сами. На пограничном пункте простояли полчаса, выясняя, кто выходит, откуда и зачем. Раньше такого не было. Поэтому говорить об оперативности рыбоохранного патруля на этом участке реки не приходится. Еще сказали оформить, нас по... По двести какой? Второй. По двести второй? Прикольно. Получается так, что вы сейчас нам нам тоже выполнять нашу задачу, а при этом там куча лодок стоит и непонятно, как они туда заехали. Понимаете, такое ощущение, что вы покрываете людей, тех, которые браконьеры. Да. Мы же по горячей линии, вы понимаете? Но нам враг или? поступил, срочно бегом. Сейчас мы, сейчас мы вот, вот как, эту... как можно браконьеров поймать, вот скажите мне, вот реально. Если вы вот сейчас нам ехать тут буквально километр. Доброго дня. С Доброго. Молдавии, с Украины. В Молдавии. Молдавии. Льешь да. что-то? А -а. что у вас на перегоне одного любителя, что запретили вам выезжать? Да. Да? С этой болезни коронавирус? Да. Понятно. Да. А вы прошлый век? Да, Дом в сеть, смотрим. Да. Большой или настоящий? Настоящий. Браконьерский? Ну, ваша промысел... Напределённая. Да. Вы кто такой? Я сам 30 лет здесь на этом месте рыбаком работал. Работал, правильно. Да. Ну, да, а мы... это что за, за сети? А это же. Это про масловик? Ну да. Ну так где документы про масловика? Мужики. Что? Же... Что? Что сейчас? Ну запрет. Ну, все хотят кушать. Не, доприл. ну подождите, ну что значит? А что Молдавии с первого числа на прис? У вас? У вас с первого числа? Да. У вас с первого? С первого, да. И по какое? по 15-я. Встану по мае. Да, мы еще них... Так а что же вы ставите на сеть, если есть запрет? Ну, хлопцы. Что? Все хотят кушать? но ну, это так... не означает, что если сказали запрет, значит запрет, так че нет? У них вообще промысл закрытие на, на Да? Ёбер, не это. Вот так вот. Билет был бы, старому бы не действовать. Билет есть, надо сейчас. Ну так любитель. как что любитель носит? Ловит рыб, ловит сети, вон смотри. Что мы как дети же мы не поймали? Давай теперь в это, мужики. тебе. Что? Тут суяседки с этой. Есть... Нет, сетки еще нет. Только ставить хочется? Хотя и Просто тоже машина. Может... Пограничники попросили, надо там делать. Что, пограничники? пограничники? Наши пограничники попросили? Нет, не, это не, наши. А, ваши пограничники? А. А. Ну, я Понятно. Да, блин, ну да вызывать сюда, блин, полицию, блин. Ясные. Конечно, ну что? Ну что это такое? Это ваша инспекция. Серега, работа инспекции у вас? Серега. Это гробочный или нет? Серега, Серёга. еще, да? Работает, конечно. Он долго, долго. Да. Ну, он най про вас? Да. Ага. А не берите его? Не берите а его. Набери, не берите его. Да здесь он меня не ломит. У нас тут, тут молдавский телефон не ломит. Украинский? Фара, Серега Фара. фара. Ну. Украинский. А украинский? У нас же нет украинских. Вы не общаетесь по какому? По, по молдавскому? Да. И нема не связи тут? Нет. Тут еще нету, да. Ладно, мы придадим туда ему привет большой. Фара, как его Фара? Сергей, фара Сергей, да? Сергей, да. Все, Сергей, Фара, вам привет от молдавских браконьеров. Да? Все, поехали, что было. Да нет проблем. смотрите, Сейчас мы только назад, через час, или завтра выехали пять. Мы только едем кошку, будем все вытравливать. Мой совет вам не ставить. Не ставить. Понял, ребята. Будет разрешение, будет промысел, нашей и питания так пожалуйста, тогда лодку убирайте а -а -а. И, и выходите на берег. Сейчас здорово, что не надо заниматься крендой. или не пылены Да Да, Нахнигами... Понищ привязано. Принят, да? Как мы не заметили эту веревочку, да? Ари. Ну, Привязана. Блин. А палка-то да как? Вросла, капец. 90 да, да, да, да, вот так оставляют сети представляете и вот такие карпы большие гибнут в них поэтому друзья давайте вместе будем безразличны к таким вещам и чтобы этого мусора этих сетей не было в наших водоемах давайте подпишем вместе петицию на имя президента по увеличению штрафов за использование и продажу барханевских рудилова. Такого карпика. Он же на раз и крой был. Жалко, конечно. 4, такой же да и еще, еще больше ай-яй-яй-яй-яй-яй килограмм на 6 на 8 были и... килограмм на 10 снять вот как это блин а Валер, вытащи сюда и Здоровый карп. Килограмм на десять, да? На десятку, откуда? Уже все хана ему. Вот так вот бросает сеть и, и гибнет рыба. Что, еще один е мои это наверное мне кажется еще больше чем чем вот этот да, да ладно посмотрим. блин посмотрим блии ну, смотрите это же кошмар да, запах конечно специфический здесь стоит и вон еще один ай-яй-яй а тут по моему живой смотри бедный кар Живой он приуставший но уже да? сейчас сейчас Не карпик, тяжелый такой, килограмм, на четыре с ну, половиной, пять где-то так. А вот эти представляете? Толстолоб и два карпа. Засолоп на десятку, карп на десятку, и второй карпе где-то уже на шестерочку. И все это уже никакое, к сожалению. Люди, люди, что же вы делаете? А? Ну так, друзья, в такие минуты, думаешь, что действительно человечество это и есть вирус на нашей земле которые просто работают на уничтожение, на самоуничтожение, на уничтожение природы и всего живого. Обидно, досадно, конечно. С одной стороны берег молдавский, с той стороны берег украинский. Мы тралим по Днестру. И такой вот есть участок браконьерский на молдавской стороне. Видите, вот тут вагончики такие. Как вы думаете, для кого они? Ну, Водогдельс, да? в них может жить кто в них может находиться поэтому вот этот, мягко говоря браконьерский кусочек вот мы тихонечко идем на малом ходу и тралим в надежде поймать какую-то сеть посмотрите как природа просыпается уже зеленее деревья уже появляются маленькие листочки еще неделя и уже будет листья будем цветом уже красота уже такая птички поют уже много птиц уже прилетело вот еще один такой домик видите. а мы тихонечко идем и ищем сети Да, сеть. Сейчас. Дай ножи, пожалуйста. Же. Так, ну что же, еще одна сеть, прямо на повороте. Но ну, это такая чистая, видать недавно поставлена, да? Да. или уже установили. О, Жерих, да? У установили. Ага. А молдавский промысел запрещен. Да, у них с первого числа начался запрет. У нас с 15 апреля. У них получается аккуратно не на жереха. Вот Такая так какая-то коллизия. Два метра проехал, тут уже запрет. а у нас о, второй жерех. Ёшкин кот. Такой большой. О, три. Толсолобик. третий. Так. И край. Твой ножик. Покинь не, не, в... туда его. Где? Может там продолжение сетки есть? Нет, там же будет был... какой-то камень. Точно? Да. Ну всё. Ну что, давай начинаем операцию по освобождению Жериха. С неволей пускать. Даем. Ну дай. Да, он уже запутан, и так что... Так. Первый пошел. украинской стороны пошел на украинскую сторону. Давай-давай, ты можешь. Давай-давай-давай-давай, пошёл. Сейчас левой дороги. Так, еще. Вон он, вон он. Да, вот так у нас в реке водится толстолобик. Правда, я не знаю, на что его можно поймать, любителю. По идее, наверное, нельзя поймать его, да? Нет. Ну, сетями. Только сетями. Ну а так, любитель на какую-то там наживку, Нет. насадку, ничего не может. не замечал никогда. Пытается, я так понял молодыми побегами камыша поэтому поймать его практически нереально давай все отлично да есть лесковая вон с бутылка видишь так ну что у нас уже в принципе Хороший улов, да? Бля, смотри. Третья. Да. Очередная морконецкая сеть в нашей лодке. Правда, без рыбы, да? Бля. А еще, да, сейчас. Дойдем до края. Посмотрим. камни. Ну, еще не дали. стоит с мандальской стороны, получается. И на нашу сторону уходит сеть. Довольно-таки длинная, да? да? Практически И через всю, всю реку. Всю То есть вообще не дает ни единого шанса, называется, рыбе пройти дальше. Практически до берега нашего. Какой-то плиточник, да? Смотрите. Так, есть. Хорошо. Вот на этом повороте. Всегда много браконьеров, ставят сети свои. Ну что ему сделать, если он, например... Валер, если браконьер молдаван, что мы с ним можем сделать? Забрать просто у него снасть. Больше ничего. Рыбу отпустить. А протокол составить его можно на него? Раньше протокол составляли, суды пропускали. А сейчас как? Сейчас нет. У него с собой даже и документов нет, по большому нет. счету. И что? Ничего? А рыбу, как же... Рыбу отпустили. Радионовую забрали, и все. Ну, я понял. Ничего. Так, что еще одна? Это, же... Это еще одна четвертая. Это на таранке, да? мелкая такая. Слушай, она такая похожа на профессиональную сетку, да? Один ножик. Очередная сеть. Что там, таранька? Угу. Тоже надо только поставили. Да. Такое ощущение, что пустая. Обычно в такую сеть должно заходить много рыбы, да? Перешли, уже, или, а, тот же хозяин, ты видишь те же кирпичики. эту плитку разобрал. И есть такое дело. Так, ничего. Ну пошли дальше. Так вот потихонечку будем очищать Днестр от этого мусора, этих браконьерских сетей. Ну, другого пути я не вижу, друзья. Надо сначала сделать нормальным законодательство наше и увеличить количество штрафов, чтобы каждый браконьер, блин, 300 раз подумал, стоит ли ему этим заниматься. И вот когда ты бьешь охоту и ударишь больно штрафом, вот тогда будет какой-то толк. Я так думаю. Поэтому, друзья, давайте подпишем петицию, которую я составил и отправил на сайт петиции президента об увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских родилова. Что, пятое? Вот это да. Слушай, тут эти браконьеры, я так чувствую, что они давно не видели инспектора. Такое ощущение. Смотри, чтобы сейчас не зацепилась Да Вот она это Валера а. Это та сеть которую они поставили Мы же тут их взяли Мы доразили поставили А, а? двое они, не успели поставить Вот это она Синяя с голубым, блин. Это та сеть, которая... Которые в этой лодке были. Я эту сетку узнал. Она, вот, синяя веревка и такая голубая сеть. Они думали, что такого не будет. Да. Да, они тут стояли, вот именно здесь. Слушай, интересно, молдавские инспектора тут вообще появляются? Как ты думаешь? Я думаю, что нет. А чего? Они промысел уже два года, как на речке закрытие. И что? Они верят, что у них на Молдавии все Все порядок. хорошо, да? да? Да. То есть глаза закрывают, замуливают свои очи. Верят, верят драконьерам. Да, что? верят, что «та не, у нас тут ничего нету». А все реально вот это вот. О. С молдавской стороны все карасиком О, подлещик ну, вот те же самые кирпичи можно будет строиться да друзья если кто хочет строиться у кого кому нужно строить дачу дом приходите в одесский кирбаханный патруль вот, устраивайтесь на работу все кирпичи Ваши, да, Валер? А фундамент пойдет. Ты, ты отдашь им кирпичи все свои? За вознаграждение, да. Да, сети хорошие. Сети хорошие. Ты не знаешь, когда будет утилизация сетей? Она же когда-то должна быть. Ты прошлые сети куда-то отправил? На склад? На склад безнесклышек, конечно. Ну. Там есть приемщик, который принимает описывает и их на крючок на склад А комиссия должна быть налоговая инспекция юстиция. там списывает списываются и что сжигают их утилизируют как их утилизируют обычно их палец палят, палят да? да так давай освободим наших два этих красавца красика и подлещика так. ну ты так понимаю, тут наши промысловики здесь не работают да вот на это в этом районе не, это далеко им по бензину, бензину. не выгодно, короче, да? Накладно будет на такое большое расстояние. Ага, то есть они где-то вот ближе там? Есть участки Молдавские, не поверены по, по участку. Ну так если у них промысла нету. Ну раньше было. Ну так раньше. раньше а сейчас все браконьеры. Вот так вот. Так, это какая пятая? пятая. О, супер. Так, ну что, пошли дальше. Давай. Сколько уже это? кошка уже вытащил сетей валя наверное миллион блестит как нержавейка это у хорошего инспектора всегда кошка блестит даскает да у плохого ржавей да как водителя родная ручка все огонь Ну, я так понимаю, что если этот участок между Молдавской пограничной службой и Украинской, то я так понимаю, что если Молдавская пограничная служба пускает этих браконеров сюда, то возникает вопрос, вдолили Молдавские пограничники или нет. Ну все, батарея уже в моей камере сдохла приходится писать уже на телефон но это седьмая, друзья, сеть седьмая это, конечно, очень хороший улов И я так понимаю, что не зря мы пошли сюда, да, Валер? да пощипали Молдаванову Не трошка нормально я так понимаю, что еще, если мы пройдем вот эти два километра, что нам осталось то еще, наверное, штук пять найдем ну по крайней мере, друзья, насколько хватит аккумуляторов э, телефона, настолько и будем снимать. Пока так. Тишина, ветра нет, красота. С утра был, конечно, ветер ужасный. Сейчас уже все лучше. Ну вот она, седьмая сеть. У нас практически лодки. Кстати, хочется отметить, что хозяин поменялся на сетях. Тут уже вон, кирпичи такие жженые. Видите? То есть груза уже от другого хозяина. Да, кстати, еще хочу сказать еще раз. Всех пригласить в Одесский рыбохранный патруль. Поэтому после рейдов вот эти все кирпичи, кому нужно будет строиться, все будут ваши. Там вон, еще куча еще есть Так что... ждем помощников в Одеске рыбоохранный Патруль. Сейчас оставляется акт бесхозного майна. Все сети оприходываются и будут сданы на склад. И будут там лежать до тех пор, пока их не уничтожат. Лежать будем, когда будем, обязательно сделаю видео, чтобы вам всем показать, что они не ушли никуда, там, налево, направо. То есть все сети будут уничтожены. Пока верьте мне на слово. Скажу, тяжело смотреть на ту рыбу сдохшую, которую мы вытащили сетей. Действительно, такое ощущение, что все мы какие-то микробы на этой земле, понимаете? От которых уже нужно избавляться, потому что мы уже перешли эту границу нормального отношения к природе. И поэтому природа уже как бы начинает от нас избавляться. И, наверное, это правильно. Потому что ну, у людей уже как-то уже сознание, самосознание нормального, адекватного по отношению к природе нет. Потому что человек вот пришел, он должен захапать, забрать, все уничтожить. Ну куда это годится? Ладно, друзья, не буду я вам нравоучать вас. Вы и так все взрослые люди. И все прекрасно, сами понимаете. Поэтому... Как говорится, что имеем, то имеем. На этом будем заканчивать наше видео. Надеюсь, оно было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все для клево. Всем удачи. Всего хорошего. Пока.